апреля 2017 года, в день столетия вступления Америки в Первую мировую войну, Дональд Трамп начал воздушные атаки против сирийского правительства, в отместку за газовую атаку, предположительно совершенную Асадом. Никакого расследования, даже взлома не было, как в 2003 году. Доказательства, которые мы имеем, противоречат официальной истории, и ставке на этот раз намного выше. Прежде чем пыль улеглась, Трамп обратился к Азии, Применив тактику запугивания в отношении Северной Кореи, угрожающий режим Ким Чен Ына, практически и без того небезопасный, может сделать что-то глупое. И в этом вся суть. Спровоцировать ответ, а затем сыграть жертву. Если он не может получить конфликт старым способом, он может просто накалить его. Трамп заключил сделку с теневым правительством, а также с не либеральными, милоконсервативными и корпоративным союзом. И теперь они получат свой конфликт обратно. Пока у них есть война, все счастливы. Не ошибайтесь, это только начало. Ожидайте неожиданного в Южно-Китайском море, Иране, Восточной Европе и в тылу. Занавес цирка опускается, но Дональд Трамп покажет нам шоу. Трамп не просто флиртует с Третьей мировой войной. Он приглашает ее. Он хочет, чтобы все знали, что он достаточно безумен, чтобы нажать на курок. Он думает что это поможет ему скрутить руки и заставить больших мальчиков вести переговоры. Но это не сделка с недвижимостью, и это не туз в рукаве. Никто не выиграет от ядерной войны. Всего 300 российских воековолок, запущенных в Соединенные Штаты, это где-то от 75 до 100 миллионов человек погибшими в первые полчаса. Большая часть инфраструктуры, необходимой для поддержания населения, была бы мгновенно разрушена. Система связи, больницы, транспорт – Электростанции и так далее. Те, кого не убил первый взрыв в ближайшие месяцы, умерли бы от воздействия радиационного отравления, голодания, болезней. И это только верхушка айсберга. Даже меньший ядерный конфликт, включающий в себя только 50-100 боеголовок размера Хиросимы, выбросит 5 миллионов тонн мусора в верхнюю атмосферу, что вызовет катастрофические глобальные температурные аномалии, скрытив количество осадков во всем мире на протяжении десятилетий опустошая сельское хозяйство и вызвав массовое голодание в глобальном масштабе. Это не тот мир, в котором вы хотели бы воспитывать детей. Власти хотят перевернуть игровое поле, переписать историю и начать все заново. Они думают, что вы слишком глупы, слишком отвлекаетесь, слишком легко манипулируемы эмоциональными банальностями, чтобы изучать доказательства. Для Асада это было совершенно нелогично, использовать химическое оружие на данном этапе конфликта, им нечего было выигрывать от этого, и было что проигрывать. Сирийская армия имела явное преимущество на данном этапе с помощью обычных средств и поддержки России, что придало им чрезвычайно сильную позицию в переговорах, которые были запланированы на следующий день, 7 апреля. Асаду нужно быть полным идиотом, чтобы сделать что-то подобное. Тогда как есть факт, что у Асада фактически нет такого оружия. По данным организации по запрещению химического оружия, последнее из химического оружия Сирии было сдано на уничтожение в 2014 году, и Джон Керри подтвердил эту оценку. Но Асад раньше использовал химическое оружие. В самом деле, когда? Согласно исследованию, проведенному в США по поводу газовых атак 2013 года, как сообщает BBC, именно повстанцы использовали зарин, а не Асад. Обама отступил в 2013 году, потому что повстанцы, которых поддерживали США, были пойманы, и мы привлекли их к ответственности. Как люди мы выступили в 2013 году против этих авиаударов. Мы забили телефонные линии, так как Конгресс приблизился к голосованию. Мы не спрашивали разрешения. Мы ясно дали понять, что знаем их имена и адреса, и что они будут лично отвечать за последствия. Забавная вещь. Они отменили голосование. Обама отступил, и человечество временно отошло от пропасти. Сам Трамп высказывался против воздушных ударов в 2013 году. Он потребовал бы формального объявления войны Конгрессом, иначе это было неконституционным, подчеркнув, насколько глупым и разрушительным было такое решение. Даже за неделю до авиаударов администрация Трампа объявила, что Асад может остаться. Затем что-то пошло не так. Дональд Трамп, превратил вооруженные силы США в военно-воздушные силы Аль-Каиды. Он играет в курицу с будущим человечеством. Он играет в кости с населением планеты. И это безумие двух партий. Неолиберальный, корпоративный альянс, вышедший из уборной, показывающий отвратительную солидарность на непонятание войны. Эти костюмы не заслуживают вашего послушания. Они даже не заслуживают вашего уважения. Это не их сила, а ваша. Вот почему они искусственно провоцируют и противопоставляют разные групповые идентичности друг другу. Метод разделяя эволюции позволяет легко вас контролировать. Выбор, который мы делаем в течение следующих нескольких секунд истории человечества, огромный. Мы должны мыслить нестандартно, находить творческие способы нарушить цепочку послушания и послать бескомпромиссное сообщение «Отойдите, мистер Трамп». Отойдите. Мы анонимы. Имя нам Легион. Мы не прощаем. Мы не забываем. Ждите нас. Примерно через 10 дней после 11 сентября я был в Пентагоне и встречался с министром Рамшфертом.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 Я вернулся повидаться с ним несколько недель спустя, и к этому времени мы уже бомбили Афганистан. Я спросил, мы все еще собираемся воевать с Ираком, и он ответил, даже хуже того. Он взял со своего рабочего стола бумагу и сказал, я только что получил сверху, то есть с кабинета министра обороны, сегодня, это служебная записка, в которой описывается, как мы разбомбим семь стран за пять лет, начиная с Ирака, затем Сирию, Ливан, Ливию, Сомали, Судан и закончим Иран." Would you like to be the president of the United States? I really don't believe I would, Ronor, but I would like to see somebody as the president who could do the job and there are very capable people in this country. Why wouldn't you dedicate yourself to public service? Because I think it's a very mean life. I, I would love and I would I would dedicate my life to this country, but I see it as being a mean life and I also see it as somebody with strong views and somebody with the kind of views that are maybe a little bit unpopular, which may be right. It may be unpopular, wouldn't necessarily have a chance of getting elected against somebody with no great brain but a big smile. This, this sounds like political presidential talk to me, and I know people have talked to you about whether or not you want to run. Would you Would you ever? Probably not, but I, I do get tired of seeing the country rip. But you might be classified as an Eastern Republican. Fair? I guess you could say that, yes. Which means kind of a Rockefeller... Chase Manhattan Republican? I never thought of another of those terms. How do you I'm, define it? Are you a Bush Republican? No, I think I'm I'm really the people that I do best with are the people that drive the taxis. You know, wealthy people don't like me because I'm competing against them all the time and they don't like me and I like to win. The fact is, I go down the streets of New York and the people that really like me are the taxi drivers and the workers, etc., etc. I mean, I really get well, a great why response. Are you a Republican? I have no idea. I mean, I am a Republican because I just believe in certain principles of the Republican Party you have flirted with the idea of politics. Now you're here at your first national convention. Does that get you interested in possibly making the plunge? Now you have to tell me something. Who told you I flirted? Well, you I didn't know that I flirted. Well, you took out full-page ads in the New York Times to talk about your foreign policy. Well, Some people would say... Strongly. I do feel very strongly about the country. I love the country. You've become a role model in this country. The reason that your book sells, the reason that your board game sells is because people are looking leaders people are looking for values and you're one of the people and it's no you may dismiss it but people are talking about you know Donald Trump the president what they're really talking about is Donald Trump show us the way well, be the true White House I think I do a fantastic job but I really would prefer not doing it uh-huh Is are you saying you will take it only if drafted? No, I'm not saying that. I'm saying that I hope that somebody comes along who can be an advocate, and I think that somebody will be so popular he'll. But you be, haven't seen. He or time. she yeah. will be the most. But uh, I don't see it now. I wish that person were there. It's not a question if; it's a question when.